Что делать, когда на тебя давит общество, что ты живешь не так, как это общество желает, чтобы ты жил? Всегда важно понимать, что общество в разные моменты времени по каким-то собственным разным причинам давит на разные точки. Да, там ты должен выйти замуж, ты должен родить ребенка, потом второго, потом третьего, ты должен что-то работать, зарабатывать, строить какой-то новый мир и так далее. То есть ты все время что-то должен. И ты думаешь, что проблема в обществе, которая на тебя давит. Но вот ведь какая история. В это же время, когда общество давит, что ты что-то должен, есть еще другое общество, которое тебя всячески поддерживает, которое тебя всячески вдохновляет и всячески одобряет. И поэтому вопрос такой, а на какую часть общества ты обращаешь внимание? Она как вот, как у нас в душе есть два волка, черный и белый, и они все время борются между собой, и побеждает тот, которого ты кормишь. Поэтому белый волк ⁇ это общество, которое говорит, ты отлично все делаешь, ты великолепно справляешься, ты классный друг, подруга, жена, мать, работник, у тебя все хорошо. И есть черный волк, который говорит, ну, жена ты не очень, мать ты под большим вопросом, на работе ты, ты знаешь, прикосячиваешь, и сама ты что-то вот как-то не очень выглядишь, и, и прочее. И вопрос кого волка ты кормишь, на кого ты смотришь, на какую часть общества ты опираешься и в какую часть общества ты вкладываешь свою энергию, свое время, время, например, нашего общения, да, это же не вопрос, так вот есть небольшая часть общества, она пока очень маленькая, она меня хвалит, как мне сделать, чтобы приумножить эту часть, это же время, это же ресурс. Вот мы сейчас разговариваем, и там ты слушаешь, и это ресурс. Во что ты вкладываешь свой ресурс? Или ты вкладываешь свой ресурс так, как мне бороться, как мне подливать масло и подкидывать дрова в ту часть общества, которая меня осуждает? Может быть, мне плюнуть в них в ответ? Ну, можно плюнуть, конечно. Это тоже будет еда. Будешь ты соглашаться с ними или будешь ты не соглашаться с ними? Но когда ты разворачиваешься в эту сторону и начинаешь эту сторону фиксировать, ты начинаешь эту сторону наполнять энергией. Поэтому это вообще не тема для работы. Тема для работы найти тех, кто тебя одобряет, кто тебя поддерживает, кто тебя усиливает и размножать эту историю, расширять этот процесс. А вот тот, который тебе не нравится, который тебя не устраивает, его наоборот отсутствием внимания тихонечко усушивать. Ну да, да, а кто-то тобой недоволен, всегда будет кто-то тобой недоволен. Раньше вы знаете говорили, ну ты же не рубль, чтобы тобой быть довольным. Сейчас даже рублем не все довольны. Ну вот такой расклад. Да что уж, долларом не все довольны, поэтому тут такая сложная ситуация. А ты даже не рубль, не доллар. И вопрос просто, куда ты смотришь?